10 космонавтов на космическом корабле должны подготовить его для следующего полета. Но, оказывается, среди них обзавелся предатель. Цель предателя убить всех до того, пока они полностью починят корабль. А цель космонавтов полностью починить корабль или найти предателей до того, пока они всех убьют и выкинуть его в космос. Приятного просмотра. Я член экипажа. Слава богу, я так устал быть э, таким... Я уже устал играть за убийцу, но все же, давайте быстренько попробуем все испытания и выиграть за нашего обычного игрока. Значит, это точно... Ну, я не знаю, потому что кто это может быть, так как что? Правильно. У нас есть такая проблема, что... Ну, непонятно, кто из них может быть кем. Так как некоторые неприятные люди могут просто прикидываться. Так. Они а кислород, это... Я чую это Денчик. Я чую это Денчик. Сори, но это сто процентов Денчик, мне кажется. Да, он там стоял. Он там стоял. Он там стоял. Такое чувство, извиняюсь. Но он меня сейчас прикончит тут. Нет, я бегу. И мне страшно, мне страшно. Пусть он бежит сюда. Это, мне кажется, Денчик. И я выскажу свое мнение так, как это Денчик, мне кажется, по-моему. Да вы ч ⁇ чуть ухду Ну, отключай! Слава Богу! Честно, сначала думал это денчик, но давай Каста рассказывай ситуацию. Я короче прихожу и вижу это денчик валяется, комика этот, кислорода. Так, честно скажу, не знаю, кто это, но туда заходил, я видел, когда я убегал, только денчик. Я был где вот это испытание стрелять в камни или что-то такое. Так, ну что, ну так, что у нас, кто получается больше? Я не знаю просто, Ой, я, не не я за скип, потому что я не что знаю, кто это может я быть. Потому что я пробегал, и он был еще живой. Возвращай, вот сейчас узнаю же, отказ, что он уже мертвый. В чем прикол? И вот я прибегаю, он угу. уже мертвый. Вот реально, такое странное, <coughs> странное получается, что я видел его, и опять кислород. И в чем прикол, я думал, это сначала Денчик. Но есть подозрения, у меня сейчас складываются еще и на каста. Так как что? Так как правильно. Один каст у нас э, также бывает очень хорошо прячется. Ну, не прячется, а вот э, бегает. Так, здесь за мной бежит все Родион. Но мне очень страшно. Арагот туда побежал. Ангроз, каст. Э, смотрим, здесь никаких убийств не было. Это не ангроз. Максимум, если это ангрозик. Так, смотрим, ангроз живой. И этот живой. Значит, это точно... Мало вероятно, что это они. Вот глэк какой-то, подозритель. Сейчас, если бы что-то сработало, то это 100% глэк. Но мне кажется, это все-таки глэк. Либо каст. Каст глэком. Если вот так, каст сюда забежал, смотрим, наблюдаем. Если он оттуда сейчас не выбегает, нет, выбегает. И бежит в эту сторону. Все-таки давайте я побегу просто в рандомную территорию. Мне кажется, это все-таки каст. хе <смех> хе Мы поменяли карту Теперь мы играем на карте полюс Честно, играю на этой карте Наверное, раз первый Надеюсь, и последний Играю на этой карте, но все же Запускаем лабораторию И у нас сработала сигналка Значит, бежим, господи, как же я не играл На этой карте, я первый, можно сказать Первый раз только играю в ней На ней но все же, все же. Ладно. Значит, здесь у них, сразу же скажу, у них очень дурные тут камеры. Потому что это за камера? Но почему она так хреново все видит? Кого-то убили. Так, объясняйся, Айсов. точно не знаю, кто это, но я нашел труп возле спавна. Ну, ты получается, не точно не Арагот. Данчик ты а, дурак. Но что-то как-то странно получилось, то, что а, я уходил возле Данчика, а Данчик был возле меня, и я был уверен, то, что кто? этот труп Денчика видел бы. И он не заепортил его. Кто -то, кто -то, кто -то. Ну, смотри, ага. если я, ну, я рядом со спавном, то есть, получается, я там был на спавне, там Глэк выполнял задание. Ну, я видел я просто... точно, тоже меня видел кипнуло, этого. Меня кикнуло. Ну, ну, тогда уже все. Люди, меня кикнуло. Кто... Следующий раз узнаете. Вообще... Но где? мне вообще кажется, так, я не знаю, но это точно не Каст мне кажется, потому что он со мной ну, выполнял да. эту. И я выволнул кого-нибудь уже и не тел и... да. Меня вот под... мне подозрительно, почему-то на... на ангуроз. На Ангурос? Он как-то я пошел вот к... к клаве, где вот ну, ну, ну. стенд стоит с этими ну, вот, ну, с ну, градусами. Ну. Вот и за мной шел Ангурос. Так подозрительно. То есть это может быть еще и но я не знаю. Я тоже думаю, что мне кажется точно. Но я пока что заски, потому что. Ну я бы еще какие-то инфы пособирал. Давай, Глэгсуй. Ну. Так ага, у нас так ага. получается. Запоминаем. Угу. Все-таки нас пытаются с бенчиком слить, но-но-но, у них мало что получится, так как мы очень прошаренные люди. Я буду буду очень аккуратный. Так туда бегает этот, но я побегу, наверное, его как-нибудь обхитрю у этого человечка, кто туда побежал. Значит, мы бежим через эту сторону, бежим вот сюда. А, значит, а у меня все равно я не смогу его обхитрить. Я думал, я его сейчас смогу обхитрить, а тут глэк бегает. Но вот тут есть одно задание. Если у меня сейчас эти 16 секунд быстрее пройдут, и глэк никуда не убежит, то глэк у нас умрет, получается. О, что-то легко я было. Не я не думал так, вообще. я думал дольше буду им играть. Все на экипаже. Окей. Значит, мы находимся на обычной, самой стандартной карте. Идем выполнять самое первое задание. Так, я не знаю, я не вижу лимончик вообще. Надеюсь, он сейчас, он мирный и побежит со мной в электрику. Так, это опять утечка кислорода. Это большинство раз это начинает делать денчик. Туда, значит, сейчас сбежал. Каст он тут. Значит, бежим в другое управление. И там тормозим. А, нет, все повезло. Айсов вообще стоит. И очень подожди. Нет, он сейчас только убегать начал. Супер. ну Так, ну-ка, подожди. Так, здесь все наши, надеюсь. Нет, тут все готовы. Так, там были эти. Все, я запоминаю. Надо запоминать, самое главное, кто там. А, нет, все. Он живой, он живой, и он живой, слава богу. Я надеюсь. Так, если он не бежит, так, все, все, все, я бегу. Мы сейчас воспользуемся нашей тактикой. С ним. Они а воспользуемся. Так. Слушаем, э, Лимончик. Я, короче, забежал там, где канистр, там двери закрыли. У меня там закрылись. Я хотел шел. выбежать? Я увидел там интересного. Но побежал около ре... электрики и труп электрики электрике нашел. Ага. Я сразу скажу, я был закрыт в этих дверях, а я бы никак. И там плюсом люди были, увидел. поэтому... Я никак. Я, я, я бы не успел. А и... А да, и сок был я закрыт. Давайте за... Пацаны, покажу. покажем. Есть подозрение, да, что это красный. Я могу объяснить. И могу доказать, что я не просто а, идите Так. За мной. А просто идите. Красный, красный? это Глэк, это радиончик. <звук> ага. Ну есть подозрение на Родион почему-то падает. А может быть и реально он. Ладно, давайте. За мной это не интересно, поскольку он ломает цвет и не ISO, потому что он всегда ломает реакторы. Но это не точно. Нет, это я сразу же, меня обидели. Плюсом, если я бы никак не смог бы О. выбраться, я бы никак не смог бы убить из-за того, что меня закрыли в этих. И меня бы все видели, как я ушел под решетку. Хорошо. Ну, ребят, хотели меня слить. Ох, я... Ну, мне кажется, это Родион... Объясню даже, почему. Э, смотрите, в этот момент опять утечусь кислорода, и все почему-то туда побежали. Но есть один прикол интересный, потому что Родион даже никак себя не оправдывал. Он, можно сказать, просто. Знаете, вот так. 9 э, э, 6. Просто. А я убийца, да? Ой, не знал. Так, там радио... А, фу, слава богу. Слава богу. Ну, я, наказаться, сейчас не подумаю. Если Влада убили, то я не знаю, кто это. Правда, не... Против не Влада. Не против никого не говорил. Это будет очень подозрительно тогда уж. Я бы честно сказал. Так, закрыли. Двери там так, здесь зеленый бегает. айсов так, я не, а я не вижу Влад. Где Влад? надеюсь, в электричестве Так, да, слушаем. Да, да, да. Смотрите, сначала мы с стояли с картой делали, потом он убежал. Uh -huh. Я убегать, закрылись двери, он ко мне подбежал, потом там так. был черный и он и он и он убежал. Он хотел меня убить сто процентов. Кто был с тобой-то? Набикс. Я... А, Набикс? Ну ладно, давайте рискуть, тих, даже сам за себя проголосую. Игорь, не ты, алло, Набикс, фиолетовый. А, но ну, ну, я сам себя э -э Ну ладно, я пока что. Типа, я вообще... Ну, типа, я, я не знаю. Типа я за типа. Я, соч... я случайно сам, сам, сам за себя проголосовал. Молодец. Мне кажется, мало аргументов у вот, Джаз но... mm -hmm. Ну, Ну я да. пока что да, за же Набикс же... проголосовал, но все же. Ну, пацаны, реле, идите за мной кто-то. Я из пушек стреляю буду. Окей, да-да, сейчас пойду, Ангроз тогда. Ладно. Так, смотрим. Нет, у нас больше заскип выигрывает. Поэтому принято решение пропустить голосование. Так, давай, Ангроз. Где Ангроз? Готов, Ангроз, я пойду. Я готов идти. Давай проверять. Опять, же реактора и никак. Блин, Ангроз. Так, быстрее. Да, все, ангрос это точно не ангрос. Все. Я запомнил, это точно не ангрос. Туда побежал кас, все, я запомнил. Так, это анг не ангрос. Я ангросса защищаю, потому что я видел. Так, оттуда Жаст выбежал. У меня здесь нет никакого задания. Очень плохо Я бы доказал. А, у меня там есть тоже задание, все. Кас отсюда выбежал. Тут никого пока что не убили. Ладно, беж... значит, соединяем проводочки. Самое интересное задание в нашем мире. Так, набик, здесь ничего. Но он откуда-то взялся тут. Подожди, мне кажется, это набиг все-таки. Так, туда никто еще не прыгнул в решеточку, да. Значит, а самое основное. Это надо подозревать кого-то. Все-таки, так, здесь никого. Если отсюда сейчас набиг выбегают, то это все набиг. Мне кажется, это все-таки он, да. Потому что очень подозрительно. Очень прям. И в... лимончик-то нету. Походу, лимончик-то Так, ладно, побежали к черту. Мне кажется, это набег все-таки, да. И Родион. На биг идем. Ты просто я защищаю уже сразу же. Так как это точно не он. Сто процентов. И теперь мы убежим с лимончиком. Так, там, значит, сейчас кого-то захотели убить. Ууу, сейчас кого-то будут убивать, походу. Так, стоим. Лимончик, вставай. Да, я в тебя стану. Вставай в меня, пожалуйста. Вставай, вставай, вставай, вставай. Блин. Блин, давай, давай, все, Всё. Так, всё, всё, всё, стоим, стоим, стоим, ждём, ждём, стоим, ждём, стоим, ждём, если нас... Блин, сейчас подожди, жас, ЕС! Вся система сработала! Тюма, Так, что ж там? Лимончик, слушаем тебя. Я бы был Я же Свет его забыл. Уух, <свес> <свес> я предатель с Эйцигоркой, ладно, значит мы должны всех переубивать, но очень-очень аккуратненько. Значит мы будем все таки выполнять, типа, фейковые, хоть фейковые, но все же задание. Значит, э -э, устраивать саб саботажи, <свес> бежим в реактор, значит мой второй... Убийца. Все-таки уже нажал реактор, но я еще так не успел нажать саботаж. Так, так говорит Ангрос. Ну, пишет. Или говорит. Там, там, Короче, это зеленый, так как я видел, тень Короче, от это него. Зелёный, да. угу. ну, давайте за меня. Я просто скипну, потому что мне некого не хочется никого убивать. Но я не буду. Ну я не знаю, реально тоже за кого, потому я что я вообще не видел никого. Ну, я... Потому, что, я я, я, я, я видел Арагота точно. Я видел. Но я скип. Я скип. Я, я видел ангрозы. Принято решение пропустить голосование. Мы все-таки их смогли запутать. Ладно. Значит, бежим следующее задание выполнять и устраивать разные саботажи. Самое главное в этой игре не забежать, знаете, куда? Вы бы знали, вы бы только знали куда нельзя. Это в медчасть, потому что там есть, у нас на карте должны быть включены анимации, и поэтому они все знают, где здесь кто. Так, радион тут исчез, я бы, конечно, сейчас бы наорал бы на радиона за такое, но все же я не знаю, на кого так наорать. Так, значит, вообще, закрываем, наверное, охрану. Люк. все таки так. Говорит, опять он гроз. Слушаем ангруса, опять же говорю киллов не происходит Это зеленый Зеленый? Давай говори Если он то меня Ага, зеленый говоришь Ну давайте за зеленого Если прям Ангурос так уверен Сори и сори но я не знаю, все против тебя Мне пришлось Ладно, давайте дома И... Что же тут? У вас... ага это просто, что его выкинули. Ладно, значит, моего одного товарища выкинули. Значит, это очень плохо, что я теперь должен убить пятерых человек одним, как бы, ударом. Значит, э, во-первых, я пытаюсь сейчас, наверное, убью вот этого, выполняя типа задание. Стоим здесь, выполняем задание, и все таки смотрим во все стороны, потому что мне кажется, что кто-то из нас... Точно, еще сейчас забежит сюда. Нет, Дэнчик тут все-таки пробежал, но. Я его, наверное, убиваю. И прыгаю в вентиляцию. Ой, нельзя, нельзя. Вылезаем тут. И закрываем. Блин, на все, меня спалили. Все, закрыли все двери, и я вылезаю тут. Побежали сюда. Бежим быстрее! Вот в эту сторону, быстрее! открывайтесь двери и мне бы устроить какой-то саботаж но все же я не буду этого делать потому что у меня плюсом нет какой-то энергии запускаю реактор но все таки реактор сработал значит мы бежим туда мне бы еще убить конечно есть людей но все же надо же подумать так сколько людей у меня есть в реакторе надо второй член экипажа так все значит здесь сюда все прибежать о опана опана опана так. Значит, я сейчас после реактора забегаю в комнату, где камеры, и там нахожу труп, получается, Денчика. Кто это сделал, я не знаю, потому что мы все в этот момент были в этом. Значит, это сделали точно раньше. Значит... У меня что-то есть предположение, что это ангуроз. Меня... Ангуроз? Ага. У меня предположение. Ангуроз. У -у -у. Меня вообще в Минпуте вообще хотели, в Минпуте убить, хотели так, убить, так как меня закрыли убить. там. а Бу, нифига, поворот событий. Тогда я, честно, не знаю, кого тут думать. Я предлагаю скип. Я тоже предлагаю скип, потому что я тут не знаю, на кого реально подумать. Очень, вообще. Если бы знать, на кого здесь правильно подумать, но все же, да. все таки я смог всех опять обмануть. Ладно, мы пропускаем голосование, и мне надо убить еще двоих человечеков. Я бегу, значит, в камеры, если туда... Опять сейчас, надеюсь, не все не будут они ходить рядом с собой. Если они будут ходить рядом с собой, то мне капец. Во-первых, давайте устроим им, наверное, саботаж в, в, в кислороде. Денчика, если я убил, то это точно не Денчик будет. Так как, что правильное? Денчик, если убит, то он никак уже не может быть... Убиться. Я просто всегда я знаю тактику данчика. что а, все, они выключили, слава богу. Я успел добежать, но все же. Забежим в связь, скачаем наши данные. Может быть, сейчас забежит кто-нибудь. И я его убью. Закрываем 5 двери резко. Здесь ангроз побежал. Я не знаю, здесь, куда просто бежать. Значит, забегаем вот в эту комнату, типа, выполняем задание с карточкой. Но все же, мы должны сейчас будем убить. А, вторая дверь открылась, и вторая закрылась. Ладно. Значит, мы бежим, наверное, сейчас будем все-таки убивать людей, смотреть, где они ходят, и будем их уже начнем. Истреблять. Так, в реакторе уже никого. Но, мне кажется, все они ходят вместе. Если они все ходят вместе, то очень плохо. Короче, мне пришлось здесь вырезать из-за того, что где-то минут 10 я просто бегал по карте из-за того, что все ходили вместе. Ч реально проиграли? Да. Как так-то? Может он узнал. А, за. А кто выиграл-то? Мирный выиграли. У меня не было варианта. кто был?